Как говорят ученые, длинный спящий супервулкан Кампи-Флагрей окончательно пробудился. По их мнению, изучая источник поступающей магмы, разрушительное извержение может быть не за горами. На протяжении четырех лет ученые поднимают вопрос, что любое извержение этого супервулкана способно вызывать гибель миллионов людей, живущих в его близи или на вершине. Вулканическая кальдера кампи расположенная к западу от города Неаполь в Италии, последний раз пробуждалась в XVI веке. Затем были зафиксированы несколько небольших толчков в 1980-х годах. По данным United Press International, сейсмографические показатели позволили ученым определить источник магмы, заполняющий кальдеру Кампи-Флагрей. Анализ горячей зоны супервулкана показывает, что Кампи-Флагрей – активно приближается к извержению. Исследователи сравнивают горячую зону вулкана с кипящим горшочком с супом. За последние несколько лет вулкан стал значительно более жарким. Основываясь на оценке текущих потоков, ученые обеспокоены тем, что потенциально смертельное извержение может произойти вблизи устонаселенного центра, такого как город Неаполь